В эфире очередной выпуск «Универ -ньюз». С тобой снова я, Гульфия Мутугульна. Смотри сегодня. Ректор КФУ провел встречу с руководителем проекта «Академический рейтинг университетов мира». Медики страны объединили усилия. Кто создаст лекарство будущего? Универ ТВ ищет новые лица на роль ведущих. 28 сентября у сотрудников университета была уникальная возможность из первых уст узнать, что же такое рейтинг Арву, больше известный в России как «Шанхайский рейтинг».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 показывать себя в, в, в работе с студентами но а количество международных студентов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 Для молодых ученых открылись новые горизонты в разработке современных лекарственных препаратов. Исследования, разработки, тренды и тенденции современного биотехнологического рынка об этом и не только. Пошла речь на сателлитном молодежном симпозиуме. Какие лекарства стоят на пороге инноваций уже сегодня, выясняла Аделя Шамилова. История человечества складывается не только из завоеваний и открытий. Огромное влияние на развитие каждого народа и каждой страны оказывают болезни. С тех пор, как антибиотики и вакцинация потеснили инфекционные заболевания с лидирующих позиций, на первый план выступили новые. Почти любая болезнь приходит к нам внезапно, и, к сожалению, не на каждую из них найдется определенное лекарство. Несмотря на то, что фармацевтика не стоит на месте, все-таки болезней больше, чем лекарственных препаратов. Осознавая все это, российские и зарубежные ученые объединили силы в КСК КФУ «Уникс». И смотрите, что из этого получилось. Для многих болезней просто у нас нет лекарств, если говорить по-простому. Это онкология. Мы ищем и успешные подходы разрабатываем именно к поиску инновационных противоопухлевых лекарств. Еще одна очень серьезная проблема – это инфекции, бактериальные, вирусные инфекции – Целый ряд докладов, посвященных этой тематике. На сателлитном молодежном симпозиуме по вопросам инновационных лекарственных разработок молодых ученых выступили эксперты и разработчики лекарственных препаратов. Слушатели могли узнать обо всех этапах разработки инновационных лекарств, начиная от поиска молекулы и заканчивая коммерциализацией научных проектов. Это большой форум с представительным международным участием. Конференция этой серии проводится раз в два года в крупнейших индустриальных, культурных, научных, академических центрах России. Вот первая конференция была у нас в 2013 году в Москве, вторая в 2015 году в Новосибирске, и вот третья сейчас у нас в Казанском федеральном университете. Молодые специалисты определяют наше будущее и с этим трудно спорить. Прошедший молодежный симпозиум стал отличной возможностью для молодых специалистов погрузиться в мир большой фармы и узнать больше об актуальных задачах современности. Глубокое понимание того, как работает фармацевтическая индустрия, как устроен процесс исследований и разработок, помогут участникам в поиске смелых идей и ярких научных открытий, направленных на улучшение качества жизни людей. Более того, данный симпозиум придаст дополнительный импульс развитию системы здравоохранения. Аделья Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В КФУ продолжается неделя Завойского. 28 сентября, в день рождения известного физика, в императорском зале главного корпуса университета прошли завойские чтения. В лекции участвовал известный немецкий ученый Рудольф Грим. Подробности ты узнаешь в сюжете Олега Кашина.